Что даже диван распался по разным все Закрывайте глаза. Не, надо звонить сначала. Звоните. Звоните. Максим, звони. А, я, я звоню, я звоню. Я звоню. тык тык тык тык Алло, это станция подъемных кранов? У нас, пожалуйста, у меня дети не просыпаются в школу. У нас один ребенок не просыпается в школу. У вас есть еще какие-нибудь подъемные краны для того, чтобы дети в школу просыпались? Мне, что кран с крючками. А у нас один мальчик просит кран с крючками. Есть у вас, у нас два мальчика просят кран с крючками. У вас есть такие краны? Нету. А вы, пош... а для меня лично? А, для меня лично есть. Ну, хорошо. Давайте, присылайте, а то мы уже ждем. Так. <соценно> Кто там? Это кран с подъемным краном. А это кран с крючками или с присосками? С крючками. Заходи. <соценно> с крючками кран пришел с крючками. Мы крючками замыли. Поднимайся народ. А давай все в школу пора. Вот так мы встаем в школу. Так, дети, подъем, пора просыпаться. Какие же вы краны это вчера заказывали мне вечером, я не помню. А, по-моему, кран с присосками. Надо его подождать, скоро он придет, постучится в двери. Кто там? Это кран с присосками пришел. А, это кран с присосками пришел, чтобы наших детей в школу поднимать? Ну давай, заходи, давай, заходи Мы тебя ждем Присосочный кран Ну-ка давай по попе Опа. Опа Ну хоть ты лежи спокойно, что дрыгаешься-то Ам Ам Присоска Ам Присосались и поднялись Присосались Поворачивайся это такой специальный у нас присосочный агрегат, который присасывает деревенка. Опа, все, тебя по попе надо? Давай по попе. Давай по попе. Опа. У, как тяжело работать краном с присосками. Вы, дети, проснулись в школу пора? Шагом марш! Отдай мои сердце! Давай, мы будем так, показывать, сразу. как я готовлю пиццу с бабушкой. Приготовили кротец, вот она какая пустилась, тоже отражается. Ага. Приготовили масличка. Приготовили сыр, с бекон. Помидорчик. И самое главное. Самое главное тесто. Самое главное тесто. Теперь водочка. Да? Давай я. Сейчас я его чтобы видно было. Пиццу на окно, чтобы она у нас что, остыла как колобок, а потом скатилась за окошко и побежала по дорожке. Да? А, куда мы потом. Ну, так она когда уже сбита или нет? Тесто уже готовое, мы, видишь, на противень его расслабляем. Клепим, не страдай. Сейчас мы залезем. А Мам, что ты снимаешь-то? Вот, вот мы уже заделываем на противень Сковорода. Нет, сковорода он стоит на плите. Не знаю. Протвень. Протвень. Протвень. И на противень уже наложили пиццу. Так, наложили не, не пиццу, а тесто. Тесто. Размазали ну, ну, его ну, хорошо. Ну и плюс скоро у нас будет готовая пицца. Сейчас. мы еще перевернем это тесто. А... Но еще и на маленькие кусочки. Чтобы потом не резать пиццу, а сразу ее отрывать. Да? Да. да, да я, уже такую, я уже такую пиццу кушал. Ты ее уже делала много раз, да? Да. Разрезал, потом ты будешь сам все делать. Залко у меня такая сковорода. А что я хочу как сковородка. Не а, наводи. круглую? У меня сковородка просто сейчас занята. Там в ней второе готовится для тебя. А ты, куда держишь ты? Да. Ты смотри в камеру, в объектив и наводи, что делается. У. Вот мы уже налаживаем соус. Соус из чего состоит? Из. Вот соус состоит из... Конечно, из, из майонеза и кетчупа. Потом мы кладем... Бекон. Бекон. Я Ты буду. снимаешь или просто так играешь? Так я показываю. Ты показываешь, да? Хорошо, хорошо. Дальше мы положим. Ты снимаю, показываю. Положили сюда огурчики. Ну, соленые, да? да? соленые огурчики. Т -т -т -т. Дальше мы повод лучокс. И джин-джин-джин. А духовку-то надо включить, ведь? Ничего. Очень... А, На сколько процентов? На Значит, мы делаем. Раскладываем. Раскладываем помидорчики. Нет, последний, последний, последний штрих это последний сыр. И последний штырь это у нас сыр. Сыр, тертый, натер. Да не короткий. Все. У нас осталась маленькая лекарства, смотри. Потом заканчивается. Наша пицца скоро будет готова. Наша духовочка сейчас нагреется. И через несколько минут мы вас пригласим кушать. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, какие пиццы вы готовите. Мы обязательно посмотрим ваши пиццы и приготовим, как вы. Пока!